Всем привет, дорогие друзья! С вами Blockchain, это игра под названием Чу Чу Чарлиз. Поезд под названием Чарльз какой-то. Вроде бы с виду обычный поезд, ну, немножко подрепанный, так, ну, старенький, наверное. Но внутри он просто демонический какой-то. Когда мы, наверное, сядем, он с ума сойдет и станет демоном. Мне еще писали давно под роликами: Сними, сними, пожалуйста, еще где-то недели-две назад или неделю назад, когда еще FNAF проходил. Просто когда FNAF проходил, я не мог вместе проходить с этой игрой. Сейчас FNAF прошел, где-то в правом верхнем углу ссылочка. Обязательно посмотрите. Все садитесь поудобнее. Всем желаю приятного просмотра и мы начнем новую игру, да. Я тестировал там чуть-чуть <кх> до этого, чтобы она работала. Да, мы начинаем, получается, едем на какой-то лодке с чуваком, кем то да, Евгением. Знаю, мы давно уже не общались на шахты, за которыми я присматриваю где-то здесь. Нет, поверь, тебе стоит уделить этому время. А, да? Чтобы твой музей оставался актуальным, тебе нужна грандиозная находка. Что ж, на этом острове есть нечто грандиозное. По-настоящему грандиозное. Там осталось как много друзей и даже мой сын. О, дед какой-то общается. Евгений. Только ты способен уничтожить монстр, он станет центральным экспонатом в твоем городе, и ты еще поможешь старому другу. А чё за монстр? Да, приходи ко мне вдохни на закат. Надеюсь, я всё готов к небольшой ходе на чудовищ. А, это вот этот поезд? Да, да, его зовут Чарльз. Ух ты, ёпта. На поезд, поезд, на адский паук. Мы уже давно планируем его уничтожить, и у нас почти все готово. Осталось с кем поболтать на пару мест, посетить работёнка непыльная. Ну, конечно, непыльная, да-да. Добро пожаловать на Ароне Роум. Стро... Остров, где шахтеры сами копают себе махилы. Мне не нравится этот остров вообще. Не Держись рядом, но только Чарльз тут может быть опасен. Вот этот поезд, с которым мы будем ехать. Так а нахрена ты сразу, дядя, на него садишься? Че, взаимодействовать предметами? Какими? Ты сам откроешь? А, ну да. Зверюга убил одного из машинистов, когда все только начиналось. Внутри должен быть его старый паровоз. А, это не не самый главный, это... А, -а, а, блин. Если мы до него доберемся, он поможет выполнить задуманное. А, -а, а, блин. Я думал, мы сразу на, на этом масском паровозике поедем. А потом он нас и, убьет. Ни хрена. Держись ближе, он не, сто не стоит лишний раз попадаться на глазах. Хе-хе. Куда? Стой, дядя, куда ты побежал? Охренеть, флеш, стой! Смотри, побежал, как быстро. Дедуган ну вообще, блин, легкой атлетикой увлекался в детстве и в молодости. Смотри, как бежит быстро, офигеть! Как я, блин, охренеть! Вот Это-то да. Че не запыхался? Не, смотри, даже отдышки нету, закрыто. Не понял, а что делать надо? Че-то камера зависла, ничего себе. Так, а как находить? Вверх по тропе стоит сарай, там должен быть ключ. А, вот тебе карта с отметкой, куда идти. Глянь, может, ключ там, я пока здесь осмотрюсь. Ну окей. Как пользоваться а картой? На М? А ну как везде, в принципе, во всех играх почти. Нихрена себе, карта какая здоровая. Ёпта, чё это за остров такой большой? Это на, это на две серии? Три мне говорили в комментариях. Какие две-три серии? Это вообще на 20. Первые... Это первые шажочки только. Охренеть. Это же даже игра не, не читает, только обучение. Это обучение. Тут будет две серии обучений только. А игра начнется уже на пятой серии, скорее всего. Ну вот ключ, допустим, и чё. Посмотрите, собственно... Да не хочу и смотреть, у меня ключ только. У меня больше ничего нету. Смотри, я буду пока с дедом. Потом он, наверное, меня бросит. Хехехе, молочинка. Теперь мы сможем войти. Ну пошли. А вот и паровозик, кстати. Открывай за тобой. Ну допустим. О, тут, кстати, есть улучшение. Ноль единиц хлама. Так как ноль. Вот хлам на колесах даже на... на рельсах. Это что? Это пушка. Ни хрена себе. Может, потренироваться немножко или расстрелять все здание. Неплохо, неплохо. Нормальный паровозик дед откопали, хороший. А что делать? А что же выглядит потрпанным, но запчасти еще не сыпется. Да? Этой пушки тут не было, когда я уплывал с острова. По-моему, с ней можно здорово повеселиться. Конечно, я уже повеселился. Эта штука может всыпать Чарльзу, а затем уничтожить его, пока он нас не заметил. Ну что, испытаем эту штуковину. Давай. О, вроде едет, даже ничего себе. Ой, бляха, зачем? Надо было ворот открыть, дед. Зачем ты портишь автобус? Ой, паровозик. дочь пошел? Где он? Какой пушки? Ох, ты бляха! На, на, на, на, на, мразь, удохни. По морде, по морде, по лапкам, по всему. В смысле? Я деда убил? Нет! Я деду завалил! Зачем? Я б дебил! Бедный дед! Что что делать-то теперь? В смысле, деда убил! Дед, Нет! Бляха, извини, я не хотел! Да какого уж хрена-то его расстрелял, а? бля? легко пожил. Не сдох тупой смертью Ну как так-то? Ну дед, ну зачем ты вышел туда? Ну сложнее. Ну все, я так и знал, что дед нас с покинет, Блин, но я не знал, что в самом начале ноги переломало. Найди яйца. Где? У тебя? Ну, они вроде на месте. А, от сына? Бедный дед. Че, мне добить что ли? Или он уже умер? Капец, что делать-то теперь? Какого сына найти, в смысле? Да почему так быстро дед умирает? Ну, что за хрень? Ну это нечестно. И куда нам ехать? К сыну, развилка есть тут, кстати. Незнакомый НПС. Ой, блин. Дед, конечно, вообще... Подвел немножко. Не такой мы. Да тут все незнакомцы. Ну хотя тут НПС немного, но все равно. Лес. Ну, блин, деда жалко, ну, серьезно. Ну как так-то? Ну зачем он сюда пришел? Я, походу, реально где деда расстрелял. Ну я не знал, что он выскочит. Я думал, он нормальный, адекватный дед, а оказывается нет. Ну мог бы сидеть в кабине и все. Ну в чем проблема? Зачем было вылазить? Или он заходил за пушку? Ну давайте... Ну он же мне сказал за пушку идти. Так зачем тогда он вышел? Кстати, тут уже развилка. Надо будет тормозить. О, тут мост и потом развилка. Так, тормози, тормози. Тормози! В смысле? Там развилка. Или нормально все? А там не важно, да? ну по сути, мне надо сюда, наверное, да? Я не знаю, посмотрим. Можем. А как мы тогда к этому NPC дойдем? И там дальше уже нет, все обрубится, все. Такое, а как тормозить-то? Тормози, дебил! Что это такое? Вс, тормози. Я приехал к какому-то NPC. Ковбою. Здорово. Ты должна быть тот человек из архива, о котором говорил Юджин. Какой Юджин? Мы рады, что кто-то решил помочь нам с Чарльзом и безумцем Уорлинтон. Знаешь, если хочешь одолеть Чарльза, твой поезд надо порядочно подлатать. Конечно. У меня в амбаре есть немного клама, можешь взять себе. А мы ты сразу не починишь? А? Вот тебе ключ от амбара, он стоит выше по тропе. Если трудно не заметить, его трудно не заметить, но я все равно отмечу на карте. Смотри, какой благородный чувак. Ничего себе. А где амбар? Вот, вот это амбар. Подожди. А, вот здесь. А, ну окей. Не, ну это игра, игра хоррор, да, я так понимаю? Ну значит, тут должны быть какие-то еще монстры. Кроме само, самого Чарльза. Может быть его дети Чарльза. Маленькие поездочки там какие-то. выскочат на меня. Ну не знаю. Всякое может быть вообще на самом деле. Мусор, блин, мусор. Что-то ты его запустил немножко сарай, чувак. Что-то у тебя тут все разломано. Ну зато фонари работают. Нормально. И мусор нормальненько так. А, да, Юджин пообещал сразу же отправить помощь. Как только доберется до материка. Только вот что, вернуться он не обещал Полагаю, он из тех, кто не будет Заморачиваться по таким пустякам Все оставшиеся на острове пытаются вырваться Из этого кошмара и остается лишь надеяться Что этот его знакомый Или знакомый из архива сможет сотворить чудо Ну это я, типа Или знакомый, ну я понял а -а -а, Плевать, что они там Творили в прошлом или Что они там сделают Сейчас Чарльз должен сдохнуть А его не убил тогда? Не, походу я его ранил, но ну, не, не смертельно он убежал. Большинство желают того же. Хотя нашлись кретины, которые хотят остановить его покоя. покое. А, да? Это чертов Уорен совсем рикнулся. А, а Уоррен это кто? Я просто не понимаю. Это тот дед, который мы с ним были? Это и очень незнакомец. Уоррен, я просто не знаю. Уоррен какой-то. Найдено? Найден хлам. Да я понял. А то что есть? Не. Все, это было последнее. Ну ладно, мне хватит. Спасибо за это хотя бы. Я сколько хламов нашел? 6 семь штучек. Вполне нормально, как, как бы. На паровозик убежал в другую сторону, если что. Уехал, точнее. А он тут где-то там ходит, блин, ездит. Закрыто, ну окей. А чё, всё? А чё по заданию у нас дальше? Так я собрал. Не понял. Мы тут еще под этим... А пригибаться как? На какую букву? Нельзя. Он а, типа такой непригибательный. А, вот еще, да. Спрятали, блин, от меня. Теперь у тебя есть ресурсы возвращайся, здесь поезд кое-что улучшить. А, да, ну я видел. Но я думал, там надо инструменты. А как я без инструментов буду его чинить? Это же невозможно, по-моему. Ну поезд немножко пострадал, да, ну, здоровье у меня вроде есть. Спасибо, чувак. Все, я пошел. Если что, ну, <coughs> ты меня защитишь, может быть. Урон броня. Не, ну вроде бы скорость нормальная пока. А вот броню и урон надо будет. А, ну все, больше нету. Или надо еще прочность поезда? Все, нормально, сделали, хорошо. Поехали. Все, мужик, прощай, ты давай тут оставайся, живи, сиди на крыльце и никуда не вылазь. Я поехал дальше к какому-то незнакомому NPC, вот. Там бар, вот какой-то еще один. Потом, не знаю, мы к порту поедем. А, задание с оружием, кстати. О, это интересно. Это, наверное, на следующую серию. Потому что тут развилки две, я не знаю. <клёх> Может, они другие, мне придется вылазить и их менять. Не знаю, посмотрим. Тормози. Где-то этот NPC должен здесь быть. А, нет, еще дальше едем чуть-чуть. Нет, куда ты назад поехал? В смысле? Вперед. Только вперед. Не шагу назад. Все. Теперь можно тормозить. Во, ну тут, конечно, стремновато, ну. Но... Он не уедет назад, надеюсь. Нет, вроде стоит. Стой! Жди меня. Не смею ехать без меня, в смысле. Сейчас мы поезд и что мне теперь делать? Все, задание не игра прорвалина, что ли? Все, заново начинать? Не, я не хочу. О, двери открыты, какая-то незнакомка. С тобой все нормально, мать? Мне нужны мои огурчики. Зачем? Я слопала последнюю банку огурцов, только одна. Теперь осталась на острове. Я спрятала ее про запас моей своей огуречной пещере. Ох, бля, я бы давно достала их, но потеряла свои ключи. У кого-то на острове должны быть маринички, то есть отмычки. Принесешь мне банку особых мариновых огурчиков, а я тебе отдам награду весь хлам, что у меня есть. Охренеть, а как я должен найти его? Ну, у меня у тебя тут и так есть хлам, я тут без тебя его весь заберу. А нет, нельзя, не весь. Ладно, не весь, так не весь. Огурчики это любовь, огурчики это жизнь. Я обожаю огурчики, только они делают меня счастливой. Огурчка, огурчка, понятно, все. Любительница огурчиков, ни хрена себе. Ну ладно. Короче, это было не основное задание, оказывается. Нам основное задание вообще вот синим написано. Вот, вот чувак какой-то. Синенький. Мы, получается, желтенький выполняли. Это не то. А надо рычаг вот этот поставить. теперь сюда хотя почему-то все равно поверх не теперь налево ух ты что такое не теперь направо мы получается не те задания вообще выполняли не ну мы их мы выполнили да у нас теперь 13 единиц хлама есть но блин теперь ну, все равно это не главное задание были главное задание вот только синим выполнять вот а вот эти желтники не получаются дополнительные Реально дополнительные выполнял. А там сзади. Ну это уже потом, наверное, уже. Нам надо вот эти выполнить. Не знаю, тут какая-то будка какая-то тоже стоит. Я не знал, просто не смотрел. Я видел, тут задание. Надо идти выполнять, епта. А что делать? Ну, задание, задание есть, значит, надо выполнять все. Откуда я знал, что это получается обычные <къех> дополнительные? О, реально, ну вот как поймешь, если не прочитаешь. Ну, мужик, извиняй, ты потом э, В следующей серии, наверное, останешься Мне надо, надо хотя бы основное выполнить А то я минут где-то 10 Выполнял какие-то другие задания Не, ну огурчики мы вырежем Огурчики я вырежу Нет, это, это еще рано Куда я полез? Бабу с огурчиками мы вырежем Потому что я не буду Нет Это лишнее время Потратил, читай, впустую надо основные выполнять. Основные не выполнил ни одного еще. Все, тормози. Тормози, я сказал. В смысле? тормозами вообще? Проблемы какие-то. Надо тормоза улучшить. Смотри, он едет дальше. Нормально? Он без меня уедет сейчас. Наручник надо поставить. О, баба еще одна. А вот и охотник на монстров. Да, это я. Но это будет необычная охота, заметь. Мы уже попробовали одолеть Чарльза, но если его сильно ранить, он скрывается в лесу. На кстати, он в лесу побежал, я его ранил. Но кажется, все-таки придумали, как вымыть его на бой. В разных частях острова в главных шахтах хранятся три яйца. Мы считаем, что если вставить эти трица в призму в храме в центре острова, что провоцирует Чарльза сражаться насмерть? Не, ну не так все просто. К сожалению, Уоррен Чарльз, III владелец добывающей компании, выставил внутри каждой части вооруженную охрану для защиты яиц. Блин, говнарь. Там дальше по пустям будет шахта. Там и лежит одно из яиц. Так мне надо же этого дебила, охранника, устранить. Вот ключ а шахты и вход я отметила на карте. А тебе нельзя? блин, жаль. Эх, ну ладно, поехали, да? Прямо? Куда? Куда я еду вообще? А, ну все правильно, в шахте. В южной шахте банда охраняет важное яйцо. А, а как? Банда? А там задание с оружием. Ох ты, блин! Я тебя не заметил, извиняй, Чарльзик. А что ж за хрень-то? Он мне поезд ранит. В а как его убить-то? Надо болеть отсюда. Эээ. -э -э. Да как так-то? Сошел с путей. А как тебя. А что мне тогда делать? В смысле? Нигде мы. А, нормально так? Так мы. В смысле? Так мы возле прямо. Где умерли, там и оказались. Да какого хрена он пришел? Ну в смысле? Я его не вызывал на бой еще. Там же охрана, а как я пройду, там охрана? Погоди. Открыто? Так там же охрана, я не пойду, у меня нет оружия. Мне потом бегать от этой охраны еще? Да не, я не хочу еще единицы эти материалы выронять. Зачем? Серьезно? Ну ладно, пошли. Но это если надо, так, срочно. Может по стелсу как-то проходить это? Или там охраны нету? Написано охрана бандитов. Бандитов. Так, на стол на всякий случай. При разработке самого дальней што штольницы за полоной оценкой мы обнаружили большую пещеру. Тут творится что-то странное, но ничего мы не понимаем. Мы просто, господин прибыть на южную шахту. Как можно скорее, чтобы дальше Юджин. Горный мастер. Тут какая-то хрень написана: творится. Вглядывайте чтобы шпионить за врагами. А -а, а а где они? Таких нету. Так тут никого нету. Какие враги? Не понял. О, ключ. Ой, сундук. А где ключ? А, мне отмычка нужна. Ну тогда это не вариант. Нет, отмычки нету. Тут отмычкой надо. Мы свалим отсюда, пока мы еще живы. Мне чуть не хочется здесь на самом деле быть. Ой, блин. Это шахта бесконечная. А вот походу они здесь сидят в ракете. О -о -о. Ну если факела здесь значит Дело плохо Вот там они походу В, это, в этой хрени сидят Стрёмные угу. А ч, мне их вырубить надо? Ходит один Ух ты, блин, а что, нам придется их вырубить, что ли, устранить? Требуется. И как требуется? Ведь я безоружный. А где он ходит вообще? Блин, сейчас неудобно. Вот ковно. Все, Сваливаем. А пошел ты в жопу, я тебя не боюсь. Ха-ха-ха, лох. Сваливаем Сваливаем, сваливаем, сваливаем На елике Валим, валим, валим Валим, валим, валим Быстро, у меня здоровья нет уже И у поезда, кстати, тоже нет здоровья Мы его просрали полностью Вот за мной бежит или как? Ну, я яйцо украл Все, я выполнил Пошел он в жопу, я уже сбежал Пошел нахрен, нахрен. Он, он лох. Он просрал яйцо. Его, его убьют, скорее всего. А мне плевать, я поехал дальше. Все. Лох, иди нахрен. Я еду дальше куда-то. А куда ехать, кстати, дальше? Ой, блин, а что дальше-то? Я яйцо украл. Может к мате вернуться? Или на, на задание с оружием? Ммм. Так Ахуречные дамы не надо мне Мне надо бы починить еще Поезд Прочность ноль Вообще Но Главное чтобы этот дебил не вернулся обратно Можно покрасить в Принципе его Но я не буду <клес> Блин Не знаю Это дополнительное Сами понимаете вот, основное задание. Да я не буду их делать, серьезно, пока. Если что, я вернусь. Я могу вернуться в любой момент. Хотя, может быть, реально не так спешить надо. Ну, реально, а если там что-то сложное будет? А я не смогу выполнить. Блин. Ну, сложно, сложно. А тут, кстати, как... Подожди, а там куда идут? Прямо или налево, направо? Вот, вот сюда, где она идет. Как? Ну-ка, стоп, Мне налево не надо. По -по -по Поезд Томас не вернулся, блин, не убил меня. А то мне задрал уже. Убивать вечно. Даже не дает мне выполнить задание нормально. Ну хрен он знает, он в лесу где-то шастает. А я без понятия, где он может быть вообще. Так, налево, направо. Не, направо надо, направо. Так, а ну-ка подожди, тормози. Тормози, я сказал. Да похрен, я добегу сам, я быстрее. Чего не бояться? Погнали. Там еще какая-то будка стояла. Я ее не заметил. А если, например, выбежит резко вот этот том, поезд Томас. То если я выпрыгну из поезда, то. У меня есть шанс избежать. Он же только по линиям вот этим ездит дорожным. Я же могу избежать, в принципе, выпрыгнуть. И все. И у меня не будет трогать, не имеет права, я уже сбежал. Хотя я не знаю, может он уже как-то и двигается, как хочет. Не по рельсам. Может быть у него... У него же лапти есть. Он же может и куда хочет побежать. Он же просто делает вид, что он типа вагончик и все. А так он может и бегать. Без проблем. Вот так вот. Да. Я раньше не знал этого, но сейчас уже узнал. Так, тормози. Сразу будем два задания выполнять. Все, побежали задание с оружием о с дробашом или что это пушка какая-то интересно интересно но для сначала основное задание потому что потом уже остальные какой-то мужик голый а че ты голый сидишь тут У тебя хлам тут валяется юджин точно мне рассказал что ты представлять нет смысла А. Так что представляет не смысл. В смысле? Грег, есть смысл. Меня зовут Грек, если что. Хорошо. Лысый Грек. Тебе, наверное, уже сказали, что Орин, хозяин шахт, надежно спрятал три яйца монстра. Я уже одно нашел, кстати. Мы знаем точно, почему он защищает яйца, но если они вылупятся, то из них появятся какие-то монстры, как Чарли. У меня один монстр уже есть, кстати. Чтобы этого не произошло, нужно украсть все три яйца, выманить ими Чарлиса, и мы его убьем. А то извиниться находится сейчас. Так я же там был. Ты что, угораешь? Не опять возвращаться, что ли? Нет, я не буду. В смысле возвращаться обратно? Или это уже другая шахта? Ух ты, ёпта, где это? ни хрена себе шахте. Ну, офигеть, я а то не буду ехать неделю. Нет, давай я с чуваком вот этим выполню что-то задание еще. Да ну нахрен, и не буду -то ехать. Давай, это задание на сегодня и все. Пол попросил меня разобрать новое оружие, чтобы помочь тебе долеть Чарльза. о взрывчаткой я знаю немало, поэтому не буду собрать этот ракетомет. Я уже давно хотел увидеть, как оружится империя Уоррена. Так что я бессмер... безмерно рад поработать над этой малышкой. Разве ты здесь, дай мне пару минут, и сниму кое-какие предохранители. Пока я буду тут возиться, почему бы тебе не принести мне ящик ракет из того бункера, что дальше по путям? Какой бункер еще? Ты что, угораешь? В смысле, бункер кого? Путина, что ли? Ох, блин, а где он находится-то? Не, ну вроде недалеко. Да там тоже охрана, ты что, охренеть, там охрана еще больше, чем в этом шахте. Нет, ты что? Охренеть тут он угорает или чё? Серьезно? А где вход хотя бы? о -хо о Бункер, блин, зайти. Но он ключи мне дал хотя бы от него? Бункер огражденный. Мне это не нравится место, если честно. Вообще. Взрывчатка, кстати. Все? А бункера не надо заходить, надеюсь. Там что-то еще. А, вон ракеты какие-то стоят. Нет, все-таки надо, наверное. А где вход в бункер? Вот здесь. Что ты сделал? Что в смысле? Нахрена он взрыв... А, стоп, подожди. Он что, придурок, что ли? А, он взорвал двери в бункер. Нормально, тут кровище везде. В смысле? Не понял. Может упустить? А, давай, поехал. Сейчас взрыв будет жесткий. Ух ты, бля, а что меня так далеко отбивает? Я же уже ушел. Почему меня откидывает на 2 метра? Ух ты, ептеть. Смотри, сколько тут всего. Образец один, ошибка пролетел 13 секунд. Образец ошибка пролетел 13 секунд, допустим. А мне что от этого? Ну я взял эти какие-то петарды. Повзрываем, повеселимся, допустим И что? Дальше-то Ну, выполнил задание, допустим, хорошо Ну, я думал, мы будем стрелять с ракеты Ну, пта, ну это скучно, если честно Не, ну скукотища, если честно Вообще полная А чё, к нему возвращаться уже не надо, типа? Да? Нет, нужно Нет, мы начали выполнять Надо закончить, конечно Я не буду как с той бабой с огурцами Нет, надо закончить начатое там огурцы вообще непонятная какая-то хрень я пришел там какой-то сундук как его открыть без отмычек я не знаю там кирка была он мог бы ее лопануть пару раз её, может быть открылась а так нет он дебил он не может ничего сделать ну его проблемы в принципе Чем не париться да не может и беспомощный этой его проблемы. А комет полный по его готовности. Что с ним делать, решать тебе? Ах да, и береги его. Конечно. О, вот, да закончишь, надо будет тебе заведать с кем гости, если ты понимаешь, о чем я. С тебе заведаться. А ты будешь что-то еще там делать. Что-то еще может быть создашь интересное. Автомата К47 было бы неплохо. Чего у не тут? Никто меня не перевернул, наверное, сами я приехал. Я дыру с семьями. Чтобы и было. Не было нужды уезжать. Ну и чтобы вам новостями, тут за... ага. виселицы. Разработать новое оружие охотника монстров. Его взрывчатки я знаю, немало. А ну я знаю, у меня он есть. Это... Зачем я это читаю вообще? Я думал, что-то полезное будет, а тут ничего. Ну все, сиди тут. Создавай новый ракотомет или что-то еще, Мусор у тебя подсобираю, окей. Ты же не против, наверное. О, хорошо, все, будем улучшать поезд, а чё? Смотри, какой он ржавый, его надо красить уже. Мне надо его покрасить и починить чуть-чуть. Броня. А, а, ну ладно, тогда собираем еще дальше. Че, едем дальше, да, я так понял? На задание. Ну хорошо, на задание приедем. О, будем долго ехать, кстати. Тайна северной шахты. Ооо, ну там что-то сложное, смотри, шахта такая страшная. Там охранник, я думаю, больше чем два человека. А мы можем... А, покрасил В смысле, что за пульс такой фиолетовый? А, нет! Нет! Стой! Стой! Куда? Без меня, в смысле? Ты че? Не делай так больше никогда, дурень. Зачем ты выпрыгнул? Фиолетовый. Какой-то поезд фиолетовый, ну ладно, пускай будет О, взрывчатка избавилась. Красиво Если этот придет снова Томас Или как его там зовут Поезд док, то все, ему хана Я его буду из пулемета хреначить, и с автомата Вот взрывчатка, с ракетомета Ракетомета, да Ему не уцелеть, все, ему жопа Однозначно Мне ну, надо было скорость все-таки улучшить Реально, он медленно едет ну, уже поздно. Там надо 5 хламы. Хотя, вроде написано 3-5. Почему именно я... В смысле? Подожди, там, там что-то сейчас будет. А, вон перестрелка. Почему именно 5 надо, а не 3? Я вот этого не пойму. Написано же, что можно и 3-5. И Блин, я походу ран... раньше времени выпрыгнул. Ну ладно. Пробежимся немножко, что? Коробежка тоже полезна для здоровья. Блин, уже темнеет. Надо будет домой ехать, спать. И у меня дома нет переночевать у кого-то там. В отеле хотя бы. Отели. Ну просто тут в вагоне стрёмно находиться. даже нет кровати. Чтобы вы понимали. Да, ехать еще далековато, конечно. Но можно, в принципе, полюбоваться местными достопримечательностями. Природой. Хотя тут только лес и все. Больше ничего. И море. Вот тут море. И то и Еле видно из-за тумана. А что там мост? Мост? Окей. А... Ну хорошо, что мост сделали хороший. А то не деревянный был бы сгнивший, .hy. провалились нахрен. Опа-на! Дома, что ли, опять вернулся? Блин, вот говно такое странное. Да пошел ты в жопу, я сваливаю. О, полетели. А у меня вариантов не было. <с2> ну ладно, зато мы будем быстрее уже сразу на месте, надеюсь. А какие у меня варианты были в смысле? У меня не было вариантов, все, это без вариантов. Он мне начал таранить мне поезд, испортился бы и все. Зачем я собираю материалы, чтобы их все потратить на восстановление? Что за бред? Реально он задрал этот. Странный паук. паучары. А где я? Э, я думал я доехал. В смысле? Ну почему ты не мог на чекпоинте меня переродить уже? Ну коняк, почему? А мне потратил, блин, дебил. Надо было рак ракету взрывчатку брать. Да, тут, кстати, урон меньше. Нет, не надо, еще рано. Тем более тут ограничено. Там бесконечно было. Блин. Ну надо было реально попробовать шмальнуть него. но просто сбоку появился. Как я сбоку бабахну? Я взорву весь свой поезд. Осколками и все. А зачем мне на надо? Я же хочу живой поезд иметь, а не поломанный весь. Так, надеюсь тут сохранение будет, да? Надеюсь, что да Если нет, то это очень плохо, очень плохо Давайте обследуем, потом уже там Если что То будем уже в следующей серии Брать все остальное там <coughs> А там охранники ходят Ну все, я... это все, это ГГ Это ГГ, там охранники ходят с автоматами С дробовиками, все, это, это жопа Это невозможно не надо было с дедом как-то его спасать. Нет, деда просрали, все, теперь нам ГГМ. Ну а как тут вообще пройти? Ну серьезно. Если убьют, то все, серия заканчивается. Это я тебе отвечаю. Убьют, так все. Не, ну попробуем, конечно, наверное. рюмной, туда и туда не хочет идти, если честно. Ну, тут кто-то есть. Уходит дебил. Чё-то, ну, следишь им никуда... А, конечно, сейчас, блин. Молоточком бахну. там пошел? Ч ⁇ я наделал? Я закрыл путь? А нахрена? должен был открыть его. Нахрена я закрыл? Ах, все, я вся ловушку закрыл. Вот я придурок. Я закрыл себе путь. .Palab. А это надежная хрень вообще? Надеюсь, что-то. Да. Ну все, яйцо у нас уже. Хорошо, поработали. Все, можно идти домой. Вот блин, дебил, заметил. Какого хрена? Вот за чего тебе там не свистелось, а? О-о-о-о Жопа. Вот какого хрена тебе там не сидилось в коморке своей страны? Зачем ты вышел на меня? Эх, придурок. Ну, короче, мы яйцо взяли. Все, это выполнено. Ох ты, блин. Говно ты такое. Ч ⁇ ты шмаляешь? Пошел ты в жопу. Педрила. Я уехал. Все, ты просрал яйцо. Тебя начальство убьет. Или бандиты, не знаю. Я тебя сейчас шмальну, реально, ты вернешься. Все, ты просрал. Смирись с этим. Это судьба твоя такая. Все. Это ты, лошара такой, все, это не это все, это твои проблемы. Но мы смогли. На следующей серии уже другие задания будут. Но мы взяли два яйца, два яйца уже у нас. Так, стоп. Стопэ, куда нам надо высадиться? По-моему, ровно сюда. Он же не будет за мной бежать, надеюсь. Нет, ты чё, охренеть. Тебе Жить надоело, серьезно. Я реально сейчас шмальну. или позову каких-то чуваков от других, тебя убьют нахрен. Тебе не жить. А куда? Чё это за храм? Не понял. А где, где тут кто вообще находится? Никого нету. Записка только. Я несколько дней расставал ловушки вокруг этого места, и как Чарльз пересек старый деревянный мост. Похоже, тварь достаточно изобразительная, понимает, что там опасно. Но если выманить его и разожлить его, он, скорее всего, погонится за обидчиком через этот мост. И тогда, бум, подарим бомбой Джона, и Чарльз полетит прямо вниз в каньон. Если от взрыва не сдохнет, то разобьётся. А в смысле, а где? Кто тут жить должен? А вот, чувак, дорогой. Ты тот самый архиварус, о котором говорил отец. Архий Вариус, Кто это? Хотя мне жаль, что он решил остаться на материке и не за тобой. Это печально, да. Нет, мы, конечно, ценим твою помощь, и он был, мог бы прийти на по -по помогу. Если ты еще не знаешь, что Ори, начальник местных шахт, защищает опасные яйца монстров, это может очень плохо кончиться. Да я уже два лет украл, в смысле? Он плохо защищает. Ну я знаю, что вас план выманить. Ну, советую этой взрычатку на поредемос. Но это уже в следующей серии. Ч у тебя тут есть? Телескоп, ничего себе. Крутой чувак. Ну это уже следующей серии, все. Так-то я мусор тебя подсобираю И пойду заканчивать, прощаться уже, все. Все больше тут ничего нету, интересного. Ладно, у нее мусор собираем, мы молодцы вообще. Комсомольцы, блин, мусор собираем у всех. А, -а я ж взрывчатку не взял. А нет, и установить надо. Ну, ну, сразу мне дал, ну красавчик, молодец. Только это уже следующей серии, все равно. Ох, ничего себе, залетел прямо сюда. Так, 16 единиц кламм. А -а -а, вот Так вот. А не получится. Ну ладно, хотя бы улучшили уже неплохо. Можем на этом и заканчивать. Вот так вот, на вид на мост видно на пушечку. Если вам видео понравилось, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и, и вы дадите таким образом мне мотивацию снимать видео чаще и качественнее. Все ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. Заходите, вступайте, спонсируйте, делитесь видео с друзьями обязательно. А я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях, прохождениях, обзорах. И всем пока-пока.